Удастся ли Сагдиане дважды войти в одну и ту же реку и стать такой же популярной, как и прежде? Вот такой вопрос у меня возник после того, как я прочитала ее интервью о том, что она хочет вернуться на эстраде, что все эти детско-замужние дела у нее закончились. И такой вопрос у меня возник после того, как я увидела ее выступление на Авторадио. Вот своими впечатлениями, своим мнением я хочу с вами поделиться сегодня. И, конечно же, давайте вместе послушаем некоторые песни, фрагменты, для того, чтобы оценить вокальное мастерство артистки. Сразу скажу, что Сагдиана умеет петь, и у нее есть голос. Да? То есть, это не такая фабрикантка, которая ну, как-то там мимо проходила, зашла на фабрику. То есть, у Сагдианы действительно очень хорошая вокальная техника, красивый бархатный тембр голоса, но и звонким голосом. Волосом она петь умеет и тому есть подтверждение. При этом она достаточно хорошо поет вживую, использует различные вокальные приемы, мелизмы, украшения. И давайте немножечко сейчас послушаем. Обратите внимание, что здесь невысокие ноты разговорная манера пения, но она поет исключительно вживую, здесь живой звук. Ну, здесь все достаточно однообразно, давайте чуть-чуть прокрутим. Вот здесь уже идут интересные такие вокальные фишечки. Вот это восточное что-то да, сюда пробивается, но а, звучит достаточно интересно. Вот она поправляет себе наушник, да, то есть, ну, 100% человек поет в но вы знаете, вот с таким материалом вряд ли она станет снова популярна. Ну, честно говоря, это мое мнение такое сугубо личное, да. Нужны, нужны новые песни. Вот еще. Еще одна песня. Очень хорошая вибрато у нее. Мультфильм делает она хорошим. Ну, тут пошли восточные танцы. Ну, опять-таки, все построено, да, на вот этих придыхания, да, придыхательные атаки, соответственно, вибрато, хмыки, есть у нее мелизмы. в какой-то песне вот, но вчера слушала, когда готовилась к съемке видео. Да, это, это все, безусловно, у нее есть. И вот она у меня. Улетела, слетела. Ага, вот она, она. Но вы знаете, у меня такое ощущение, что вот песню "Синее небо" она либо поет под плюс, либо под такой русский дабл, либо очень много бэков, да, вот слышите. Явно есть какой-то дабл. Вот прям по-другому все это звучит. Хотя тоже поправляет, да, ухо. Может быть, есть хороший дабл-трек для того, чтобы достаточно плотное было звучание. Да? Такое, тоже, такое тоже может быть. Итак, дорогие мои друзья, пишите в комментариях ваше мнение, сможет ли Сагдиана дважды войти в одну и ту же реку. Мое мнение, что если она не поменяет материал, то этого не получится сделать 100%, потому что ну, либо будет очень узкий круг почитателей, но вот популярности какой-то такой прям, знаете, как у Полины Гагариной, Зиверт и так далее, вряд ли ей удастся добиться, вряд ли такое будет. Поэтому нужно работать над материалом, нужно искать песни, и я это, знаете, говорю не потому, что я вот тут такая умная сижу, да, а потому что, ну, это просто факт, это просто факт, выстреливает материал. Сама по себе Сагдиана, на мой взгляд, она очень интересная, и если ее, как сейчас модно говорить, вот грамотно упаковать, раскрутить, вложиться в раскрутку, то может получиться что-то очень даже хорошее, то есть в ней есть сила, энергия, индивидуальность, нужен, опять-таки, повторюсь, классный, хороший материал, и ну, как бы вперед и в путь. Вот с тем материалом, который есть сейчас, очень маленькая аудитория будет, но не выстрелит она. Это лично, ну, такое мое мнение исключительно, да. Вы можете быть с ним не согласны. Пишите, пожалуйста, в комментариях, пообщаемся и подписывайтесь на канал Вокальный Дзен. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. До новых встреч. Пока-пока!